Вы же понимаете, да, что если мы делаем какие-то действия, которые правильные, то у нас товарооборот сохраняется, да, то есть мы его можем не только создать, и он будет приносить нам там какую-то а, прибыль, вот допустим, пока мы создали, да, но еще и, и товарооборот может приносить прибыль регулярно. Вот буквально сегодня, вот, минут 40 назад я вернулся со встречи с женщиной, которая, э, так скажем, талантливая и очень пошла по рукам финансовых пирамид то есть она была в моей команде зарабатывала небольшие деньги там примерно 60 тысяч то есть ну как бы это, это ну как бы доход по меркам там маленького города неплохой но по меркам э, сетевого маркетинга но ну, это в принципе обычные там обычные 60 тысяч да вот и получилось так интересно что она пошла вот по, по финансовым схемам пирамидам вы наверное, такие знаете вот и вот она видимо оказалась более слаба в этом смысле да и поддалась я хочу сказать, что в одной из компаний она была первым лицом. Денег там было, наверное, очень много. Я думаю, что по квартире в месяц она зарабатывала. Вот, Ну, в пирамиде, да. В пирамиде. И потом, ну, она же эти деньги вкладывала обратно, ну, да. а компания прекратила существование. Вот. Но она прекратила существование, компания, и э, ей пришлось бежать в другую страну для того, чтобы люди, которые потеряли деньги в ее структуре, ну, скажем так, из нее их не выбивали. Вот. Ну, люди такие вот, да? Вот. То есть, к, к сожалению, так получается, что быстрые вот эти какие-то мгновенные деньги заставляют человека потом бежать из страны. Ну, вот такое происходит часто. Я не буду говорить, какая еще судьба дальше ее. Э -э -э ну, мы с Саней это обсуждали. То есть, есть какие-то очень неприятные вещи, которые произошли в ее жизни позже. И сейчас я видел... И понимаешь, что человек вот этой инфекцией заболел. И вот она теперь по пирамидам ходит и ходит и ходит. А если суммарно посчитать, сколько денег она бы получала, просто вот получая те же 60 тысяч, суммарно получилось бы больше. Представляете? То есть вот как бы кажется, да, стабильные там 20, 30, 50, там 60, 70, 100 тысяч, они кажутся всего лишь... Ну, какой-то суммой, а кто-то зарабатывает там рядом с нами какие-то большие, там 500 тысяч там, или 300. Так вот эти 300, они же не каждый месяц, они идут только там 2-3 месяца, все остальное мы к этому растем, а потом падаем. Вот, и получается, что суммарно те, кто получает стабильные деньги, они, во-первых, расслаблены, во-вторых, мы можем рассчитывать на доход, потому что компания будет продолжать существовать. Во-вторых, во мы знаем, что с нас потом три шкуры не спустят, потому что благодаря... Да, и перед друзьями не стыдно, то есть на нас пальцем не тыкают, что он там пирамидчик. А все говорят, что это, ну вот, уважаемый человек, то есть.